Один Господь, одна вера, одно крещение Один Бог и Отец всех, который над всем Иисус спасает! Иисус спасает! Иисус спасает! Иисус спасает! Бог один, Бог, полюбишь ты Господа Бога всем сердцем и всею душой и самим собой. И за всех, что из сил, вторая же так, полюбишь соседа свой. I'm <laughs> So Я люблю Иисуса! Ooh, man! Devil mm -hmm. Когда-нибудь выражение «соль земли»? Наверное, так часто называют дружеников, людей незаменимых для своего Отечества. «Вы соль земли», сказал Иисус своим ученикам. Отсюда, из Евангелия, это выражение и пришло в европейские языки. Почему Христос сравнил апостолов своих учеников с солью? Соль, как незаменимая приправа к пище, известна с древности. Она высоко ценилась во многих странах. Римские солдаты получали соль в качестве жалования. В соли может быть несколько крупинок, но они придадут вкус всему блюду. Точно так же и несколько человек, имеющих твердую веру, могут стать основой духовного обновления целого народа. Кроме того, соль испокон веков использовали для сохранения продуктов, а также как антисептик. Новорожденных натирали солью, чтобы ограбить их от пленения. Таким образом, сравнение первых последователей Христа с солью получает еще одно значение. Эти люди были очищающей, возрождающей силой. Своим трудом они стремились оградить мир от греха. В другой раз Иисус продолжил это сравнение. Он сказал ученикам, «Соль – добрая вещь, но если соль не солона будет, чем вы ее поправите?» «Имейте в себе соль, и мир имейте между собой». Что значат эти его слова? На Ближнем Востоке в древности укоренился обычай скреплять договор совместной трапезы, где пища обязательно была приправлена солью. Соль стала символом верности договору. Этот обычай сохранился у некоторых народов и по сей день, а в арабском языке, Одно и то же слово значит и «договор» и «соль». В Библии, например, в книге «Чисел» главе 18, договор Бога с людьми иногда называется «заветом соли вечной». Эти слова становятся понятны, если знать, что соль была символом верности своему слову. «Имейте в себе соль», — говорит Иисус апостол. И это значит «будьте верны». «Будьте преданы в своем служении Богу!» «Если соль не солона будет, чем вы ее поправите?» спрашивает Христос. «И это значит, на вас надежда. Кто еще сможет оправдать ее, если не будет?» Двенадцать апостолов, своих ближайших последователей, Христос послал в мир проповедовать свое учение. «Я посылаю вас, как овец среди волков» так «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Он предупреждал их о непонимании и вражде, которые они встретят, проповедуя Евангелие. «Вас будут отдавать в судилище, будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня». После смерти и воскресения Христа апостолы направились в разные страны с вестью, что Иисус – Сын Божий многолетнее служение, заложило основы христианства. Все апостолы, кроме одного, мученически погибли, отстаивая свою веру. Были распяты на кресте Петр и Андрей, в Риме казнен Павел, а в Иерусалиме Иаков, и только Иоанн, автор 4 Евангелия, умер в глубокой старости на острове Пат. «Вы соль земли», — сказал Христос ученикам, и продолжил. «Вы свет мира, зажегши свечу, не ставите ее под сосудом, но на подсвечнике, дабы она светила всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного». Верные последователи Христа, как свет, как соль, были нужны миру, ведь они донесли до нас Его учение, дающие нам надежду. Бескорыстные труженики, подвижники всегда берут на свои плечи самую тяжелую нож. Иисус дал апостолам силу творить чудеса. Он дает силу тем, кто в наши дни продолжает нести Его Слово людям. И все же им нужна и наша поддержка, ведь одиночество и непонимание могут сломить любого. Да будет во всяком народе внимание и уважение к тем, кто бескорыстно служит Богу. Что-нибудь остроумное и меткое, сказанное ребенком, мы говорим устами младенцев глаголят истина. Мысль о том, что дети с их чистой и невинной душой порой способны увидеть то, чего не видят взрослые, известна с глубокой древности, и своей популярностью она во многом обязана Библией. Библии. Например, в восьмом псалме Певец обращается к Богу со словами «Слава Твоя протирается выше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу себе!» А когда Иисус Христос в последний раз пришел в Иерусалимский храм, Его там приветствовали дети. Они пели и славили Его как Сына Божьего. Противники же Иисуса, услышав их песни, вознегодовали. Но Христос напомнил им строки псалма «Разве вы никогда не читали?» – сказал он. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Дети – чутки. Они сердцем чувствуют сущность человека. Добрый он и отзывчивый, или бездушный и жестокий. Дети любили Иисуса, а Он защищал их и учил окружающих любить и беречь их. Часто родители приносили к Иисусу своих детей, чтобы Он благословил их. Однажды ученики Христа не пустили к Нему детей. Но Иисус, как рассказывается в Евангелии, вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо их есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божьего как дитя, тот не войдет в Него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Заповедуя нам, чтобы мы были как дети, Иисус призывал нас открыть сердце для новой истины, для нового понимания смысла нашей жизни. Дети не обременены жизненным опытом. Опыт – это, конечно, прекрасный учитель, но он часто наставляет нас палкой. Опыт учит людей подозрительность, он учит все подвергать сомнению, учит прятаться от новых идей и веяний за стеной инстинкта самосохранения. Что же касается детей, они не подозревают, не опасаются, а доверяют. Они сердцем чувствуют добро и принимают его без подозрительности и долгих размышлений. В Библии рассказывается еще один эпизод, когда Иисус привел своим ученикам в пример ребенка. Однажды по дороге в Капернаум ученики рассуждали, кто из них первый, самый лучший и самый главный. А Иисус сказал им, кто хочет быть первым. Будь из всех последним и всем к И взяв дитя, поставил его посреди них, И обняв его, сказал им, Кто примет одного из таких детей во имя мое, Тот принимает меня. А кто повредит одному из малых сих, Верующих в меня, тому лучше было бы, Чтобы повесили ему жернов на шею И бросили в море. Иисус призывал ограждать детей от греха и поощрять их веру. По Его словам, самые меньшие, самые слабые и уязвимые среди нас будут первыми в Царстве Божьем. Почему? Потому что физическая сила, успех и власть становятся преградой между человеком и Богом. Самоуверенность и самонадеянность убивают в душе смирение, Эгоизм. Однако ребенок защищен от этого зла своей собственной беззащитностью, открытостью, ведь дети, в отличие от взрослых, сердцем слышат голос Бога. важные события или веяния в общественной жизни, мы часто говорим «это знамение времени». Это выражение происходит из Библии. В Евангелии от Матфея, глава 16, мы читаем, что противники Христа и его учения требовали чтобы он показал им знамение с неба, чтобы он доказал чем-то сверхъестественным свое божественное происхождение. На это Иисус однажды ответил. «Вечером поговорите Будет хорошая погода, потому что небо красное. А поутру сегодня не насти потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете. Что же имел в виду Иисус, говоря о знамениях времени? Вполне возможно, что Иисус придавал этим словам то же значение, что и мы. Он подразумевал, те события и веяния, которые отмечают приход новой эпохи. А новая эпоха была у порога. Среди людей жил Сын Божий. Его учение преображало человеческие души, и не было возврата назад в дохристианский мир. Сейчас невозможно себе представить современное общество без христианской культуры, философии, без той надежды, которую эта вера дает миллион людей. Поэтому, конечно, каждое слово Христа, каждый его шаг по этой земле были знамени времени. Почему же Христос отказывался совершить что-нибудь впечатляющее и сверхъестественное? Почему? Все его чудеса – это в основном исцеление больных. Чудес и требует требуют те, кто глух к слову, для кого авторитет говорящего важнее, чем то, что он говорит. А слово Иисуса само по себе было чудом и не требовало подтверждения никаким авторитетом. Как же поверить, что Иисус, Сын Божий, а не самозванец, сейчас, когда ставятся под сомнение даже те чудеса, которые Он совершил? Как вообще поверить в Бога, когда материальных доказательств Его существования нет? Иммануил Кант в заключении критики практического разума писал, «Две вещи занимают ум» наполняя его не ослабевающим почтением и восторгом, звездное небо надо мной и моральный закон внутри меня. Вид бесчисленных миров и изничтожает мою значимость, ибо я существо, подобное животному, должное вернуть земле то вещество, из которого я создан. Второе же, моральный закон внутри меня до бесконечности поднимает мою ценность, как мыслящей личности, и открывает жизнь, независимую от всего живого И это не ограничивается рамками и условиями этой жизни, но излучается в бесконечности. Вера рождается внутри человеческого сердца. Часто она начинается с осознания необъятности, Сложности своей собственной личности, Ценности своей жизни. Откуда этот необъятный мир внутри меня, Грандиознее звездного неба над головой? Затем моральный закон. Кто запрещает мне творить зло? Откуда приходит раскаяние, сострадание и жалость? И в какой-то момент вера превращается в знание. Человек чувствует сердцем присутствие Творца в нашем мире и говорит с Ним в своем сердце. Именно поэтому Иисус явно не придавал большого значения своим чудесам, а тех, кого Он исцелял от болезней, просил хранить это в тайне. Он знал, что внешние эффекты лишь заглушают голос Творца, который каждый из нас может услышать в своем сердце. Владимир Соловьев Русский философ и поэт Так отразил эту чуткость сердца В одном из своих стихотворений. Милый друг, Иль ты не видишь, Что все видимое нами Только отблеск, Только тени От незримого очами? Милый друг, Иль ты не слышишь, Что житейский шум трескучий, Только отклик искаженный, Торжественный?